Привет, меня зовут Леди Лэнзит Олег, и я продолжаю выживание в Леди Лэнзи. И сегодня у меня есть небольшая идейка. Чтобы эту идейку воплотить, мне нужно пойти сходить к мэру, там с ним поговорить. Я принял решение по этому поводу. Да, я взял себе небольшой отпуск, но я уже вернулся. Надеюсь, вернусь скоро в график. Вот. И, так что ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Приятный вопрос. Я побегу уже быстрее по мэру. К мэру, да. А, блин, я, я вещи свои некоторые взяла. Ладно, вернусь. Тук-тук-тук-тук. Hello, my friends. Привет. Эу. Андрей. Да-да-да, привет. Да, как с ты, Андрей? Да, да как, как тебе? -э -э так, ты помнишь, что мы договаривались? Да, помню. Только пошли, так, мне нужны... свои Пошли, я за вещами некими схожу своими. Да сюда иди взял. Ой, а теперь типа, ни масочки, никакой, нет. Масочка будет, подожди. Давай еще зайдем там ко мне домой. Блин, мне так нравится. Теперь черный. Все, маска, на тебе. О, все. Пойдем пойдем сначала ко мне за этот. Зайдем. зайдем ко мне этот, домой. Я просто некая вещь. Некий... Мы должны быть незаметны. Так в городе, Ой, пока все спят. Построили. Да, наконец-то. Быстрей, быстрей. А, так. так, ключик берем. Открываем сундучок. с собой пару речкоинов, топор. Так, так, так. Быстрей, быстрей. Сейчас, если день настанет, будет трэш. Все, побежали, побежали. Я взял только самое необходимое. Быстрей, быстрей, все, все, все. Так, по просьбам Нина построили тебе голову, плюс заодно сделали портал. Портал? Да. Как красивый. А ты думаешь, что ты тебе типа, хороший? Ну хотя, мне-то на самом пофиг. А, земля в иллюминаторе видна. Вот все. ⁇ Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сюда там никогда не спит. Нам надо в мэрию. Тихо там роуз, и это. Там роуз. Вот. Что-то считается. Нет, ты заходи туда, в мэрию. Какая она пробежала? Там, там мэрия, там мэр. Не уверен, что, что они спят. Она спит. Это Надеюсь. Это спит, и это стоит. Стой. Может, там можно будет забрать броню? какие-то шумы. Тихо-тихо-тихо. тихо тихо, Где? тихо. Сойди, сойди, сойди. Давай я сейчас зайду, там им окно выбью потихоньку. и окно выбью. Нет, какое окно? Да, тихо. Это да. шум. Да, потом какой мы его тихо? остановим. Там у кого-то горшок упал. Перебегаем дом, дом, дом, дом, за дом, за дома. Ну, Нам дома надо в любом случае зайти тихо. в мэрию, понимаешь? Тихо, тихо, тихо, тихо. Так кругами я не вижу, но кругами ты не спишь. Не... А, ты аккуратно. Я понял. Тихо, тихо, тихо, тихо. Чекну, я чекну пока дом зойки. Зоя спит. Зоя спит. Только тихо. Да, да, да. Один Зоя. этот рот не спит. Боб спонджи не спит, да? Что он там делает? А может быть, его это, оглушить? Хотя это слишком много шума, возможно, создаст. Он уснул. Он там лежит, валяется. Ай, деньги, деньги, Работать. быстрее проходим, проходим. Судивись а, здесь, по краю, по краю, по краю. А! <свяк> Кагами, тихо, тихо там, Кагами. Да, Кагами это 100% слепая. Ну, знаешь, ночью он вряд ли нас увидит. Мы сливаемся с этой стенкой. Я видел, как она здесь что-то трогала. Смотри. Берем. Накрутник. Я взял все, все, смотрю. А нет, зачем? Нет. Нам только лукнут. А его здесь нет, как я понимаю, да? Вот он. О, все прикольно. Теперь... Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо какая смотрит. Назад, назад, назад. Назад, брат смешно, если сейчас они проснутся. Ну, слушай, в любом случае, наверное, с маски. Они вряд ли поймут, что это... Да, да, да, да. Слушай, уверен, что безопасно. А вдруг у них камеры? Чего они там чихают? Стремно. Сюда бей. Андрей! Ладно. Так, ладно. Все, все, проходим, проходим, проходим, проходим. Уходим, уходим, уходим, уходим. Сматывайся. Да, да, да, я сматываюсь. Так, наш мой кабинет сразу. Так, мы с тобой тут сидели, весь день чай пили. Вот так, давай-давай-давай, надо ее сжечь. Ну-ка. А, а, кстати, я там тоже кое-что прихватила в этом городе. Что ты взял? Зачем? Кагами, она слепая. Она, короче, в телефон втыкала у нее камеры там стоят на магазине да они стоят я посмотрел я, я опытный вор. я посмотрел там нет. камер нету все безопасно. Так, еще и а я ты это брали не брали, все что я свисну это, это так вот это тебе подарочек вот я не буду брать ты че? я скажу а -а -а. если что мне это подарила не подарил кто-то я нашел у нее в городе это у тебя тут нычки смотрю да, свои? Не нашли. там у кого-то из нас в городе этот музыка поиграла. так да, конечно я не знаю на кто-то крики а... Нет. люди у меня же глюки глюки У меня глюки а что за глюки? Что за что за... Что за перо? за да? тупое. Я бесит, ну, уйди. А он там еще где-то на крыше. Это, походу, этот. Слепой Габриэль. Он это посидел. Типа, Давай туда к ним пойдем, типа на чай, да. Привет! Попсик, да ё О, уже не спите, мы думали, вы все спите. Да. Что случилось? Чё что ты Что ты делаешь, ты дебил? Что ты делаешь? Что ты орешь? Я сейчас всех отфигарю. Ну, что Что ты орешь? Боб, орёшь? рот, молчать! Боб, боб, рот, молчать! Там, какая-то Кравий, мы ну мы понятно, мы кто мы это сделал. Мы это сделал Боб Рот, он без брони а ходит. Ах ты Боб Рот? Боб Рот, я тебя отфигарю. А, а ну, что-то да. еще у нее, мне кажется, свислили. Ой, ой, блондинчик и черный Чёрная волоска. Да. Я помню, а, мам, смотрите, где-то здесь на груднике Потому мэр, что, мэр, видите, по-нуже. Ну, и что-то еще лежало, но я уже не помню, что. Ну это сделал 100% Боб Рот, смотрите, он без брони ходит. без брони ходит. Боброд, а ну, выкидывай все деньги с твоей. Лара, у вас есть вот это, камеры? Да. Здесь камеры есть? Нету. нету. Должны быть. Они, они должны думать, а что... У в мэрии камеры нет, были, нету. я видел. Нет. Там компьютер у вас был. Да. На втором... Боброд, да, скоро Здесь ты уедешь отсюда. У вас... Это 100% Боброд сделал. Согласен. Ладно, посмотрите Согласен. там по планшету. А, а может быть, иди, быть да? вы придете к нам в гости в город? Да ты дупой, да, ты подожди, дебил, э, баран необразованный. Э, я тебя э, сейчас... Я тебя выгоню отсюда. все, фигарьте. Надо, надо его в тюрьму. Не, не его надо по посканировать. Род, ты в тюрьму Это что? Это... А это сканер. А по мне, как ящик. Боб Рот. Боб Рот, всё, ты наказывай. Подожди, подожди. Нееет. Будь здоров, У него, у него, у него ничего Пусть нет. Да у да меня да, тоже молчать. ничего нет. все. А мне... Это да все бопорот. Это все боб рот. Рот. Он просто И... это закопал. Боб Вы офигели? Боб боб офигели? Боб боб Молчать. Я слово. А, Ебей а Я его сканирую. У него там ничего нету, смотри. Это боб Адриан, Адриан, Адриан. Ты веришь, что у Зои шизофрении нет? Она обычным этим ящиком пчелы сканирует. Ты уверен, что у нее какой то нету? Может, это скрытный какой-нибудь сканер. Аж, Мне кажется, у нее все-таки крыша поехала. Надо потом маринет дать это на переработку. Что за оружие такое? Убивает тварь Отдать на переработку. Это за оружие, Боб? Так. Нам надо здесь снять, чтобы нам построили защиту. Так что-нибудь сажу пока все свои вещи сюда потому что в целом в них не нуждаюсь немножечко возьму с собой еды арбалет возьму стак стрел пост. так вот все это мы начнем сюда на всякий случай так, ладно я ой мне идет ремонт это тоже попросил так надо по... да, мне сделать а что мне надо сделать на завтра на... в городе? Mm. Это построить защиту явно. Привет, Лежаврис. Ой, привет. Слушай... Мне надо же защиту вот здесь, потом надо ремонт вот тут сделать ну, в моей комнате. Ну, там это все Нина. Здрасте. Нина, пойдем поговорим. Нина, а что за лук у тебя? Не бей! Слесный. Ну, такой лук. Что в леди э, а на ну, сапок пропал лук такой же да не подарила не зоя подарила да, как это бесполезно вот зоя на самом деле три вот здесь и видишь а сколько тебе вот здесь... снисся подозречка да пока. ты вот иди здесь... в баню я себе выделил мне тоже там нужно а чего за мной ходите обсидишь дверь построишь хорошо построю Господи, помогите, Господи, за мной люди бегают. Слушай, этот, э, этот Адриан, мы можем еще раз зайти с тобой? Да, мы пойдем. У нас с ним не бизнес-переговоры нельзя подслушивать. Слушай, тебе не кажется, что помимо нас Нина тоже подворовывает у этого города? Тебе не кажется, так. что помимо нас там еще этот Нина подворовывает? Um... Да, То есть, ты знаешь, что поделение. типа у него очень много вещей из того города? Что ты делаешь? А ты Ой. Ладно, да ты что я охраняю. Да хлоя, бри на, бри прошла сюда. Проваливай. Иди на ресепшн. На какой ресепшн? Вот штука ресепшн. Называется. Ну, так. Сидишь, вот тут и работаешь. Мы вот тут тоже. покушаю, покушаю. Ой, а можно я стану твоим заместителем, а? Можно? У тебя там ко диник. Слушай, я нечаянно что-то. Истой, стой, стой, стой, стой, Олег. Да? Я про один что? Олега. Что Олега? Я нечаянно зашел Твой дом. у тебя там веер во я усил Он у тебя? Нет, он у меня в холодильнике. Я, ладно, я а схожу он? туда за холодильником. пойдем. Он охлаждается. Он О, да, после битвы, да, да чтобы он этот всех морозил. Ой, да. привет. Ну, короче, привет. А, я, когда приезжала Амели... Амели, во, она же уехала. Амели. Когда приезжала Амели... Привет, а, Она сказала, есть какой-то город. Я не знаю, как он называется. Эндер, Эндер что-то там. Эндерсити, Эндерсити, да. Эндерсити. Что-то Эндер. Город Эндер. Что да, что-то там такое. Там такая классная броня была, на самом деле, она телепортировала стрелы да. телепортировали. Мне кажется, она поселее, yeah. там оружие, поселее, чем это Рич. Так, надо mm -hmm. тете знакомые из Эндерсити написать. А мы надо когда-то туда съездить. Ну, знаешь, когда-то, пока что хотя бы с этим городом. А то, если э, вот этот вот город богачей, Папик -сити, э, узнает про то, что мы там у них приворовали, мне кажется, они нам войну устроят. Поэтому нам желательно вернуть вот, ну, эти вещи. Да. Но мы не будем воевать. Мы не бешены. Ну, слушай, мне предлагаем сделать поделку этих вещей вернуть им. Смотрим. Сейчас мы строим свое производство. Ты бесполезный, ты можешь а -а -а -а. на ресепшн пить. Кое-что отдать, кое-что. Где Маринетт? Ой, Маринетт, пойдем, Ой. Привет, Привет, Маринет? Ой, конфи Маринет, пойдем. Это Привет, Маринет. Конфиденциальность я заместитель мэра и мне можно. Так, мне чем-то подсказывают, что у вас что-то сделали. Мы ничего не делали, а вот вы, ща... вы сейчас сделаете вас в тюрьму посажили. И у нас разработки технические. Да, так что так, свалите. Марина, ты должна сделать вот это мне. Убери быстро. Э, вот это. Вот я сейчас его... Эй. Ты... Или... С... иди, работы бесполезные. Тебе зарплата за что платить? Чай, что тебе надо будет. Лучше, подожди, тебя... этот, тебя... этот, э, тебя... Марин, Маринка, Маринка, подожди, подожди. Сейчас иди ко мне, ты я, я тебе тут кое-что сделаю. Да. Иди там. Маринет, стой, стой, стой. Иди сюда. Я идем, хочу... идем к тебе, идем к тебе домой. идем к тебе домой, где там живешь? А? У меня кстати, еще и меч есть. У меня, короче... Я скажу, вот эти вот хорошие, мне Зоя давала это когда... Mm -mm. Mm -mm. Типа, я же дома там тоже строю. А, да так, вот это, вот так вот. Слушай, Маринет, вот такое дело к тебе. Не, главное, не спрашивай, откуда, хорошо? Меньше знаешь, крепче спишь. Вот, Сможешь там изучить, там посмотреть, как ее сделать там Ой, да. можешь сделать поделку ее, сделать ее поделку. Поделку будет легко. Да Надо сделаешь и мне делать. дашь. М -м -м, и... Погоди, сейчас избавлюсь от лишних. Да вы излишние уши, вы меня уже задрали. Вы излишний излишние, излишние <с уши. Иди сюда лучше. водичка. Так что, ты сможешь мне сделать поделку? Еще ну, крылья, да. элитров, элитров. Сможешь мне тоже поделку элитров, сделать? Ну, это надо будет. Я да, тебе надо такой же. да, мне бы желательно просто поделку. Она... Не важно, просто ну, сделай поделку. Вот, поделку все. будет легко сделать. Вот сделай, я даже. тебе приду. Я приду тебе... Да ты можешь И... не подслушивать. Хоть раз Здесь заходить со стуком. За, со стуком заходить.